вывез в лес и отрубил обе кисти рук из ревности». Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка «Современная графология» и помогаю людям, таким же, как и вы, находить свое предназначение по почерку. Также обучаю психологов и HR-специалистов методики для работы. Я, как и многие из вас, была поражена той жестокой циничностью, с которой ревнивый муж Дмитрий Грачев вывез лес свою супругу и холоднокровно отрубил ей обе кисти рук. С того счастливого дня, когда Дмитрий одел кольцо на руку Маргариты, прошло 5 лет. Но два дня назад муж отвез свою супругу в лес и отрубил ей обе руки, после чего самостоятельно отвез Маргариту в больницу и передал в руки врачам. Медикам удалось спасти только левую кисть девушки. Конечность удалось обнаружить следователям по горячим следам в лесу. Сейчас Дмитрий помещен под стражу и отказывается говорить о содеянном. Это история, от которой до сих пор бросает в дрожь. И не только меня. Врачи совершили чудо, и одну руку Маргарите удалось спасти. Не знаю, он шевелится, не да. вот, знаю, да. Сейчас Рита пытается вернуться к нормальной жизни, но бывший супруг не оставляет ее в покое, даже находясь за решеткой. Бывший муж уверен, что достоин прощения и просит дождаться его из тюрьмы. Очень боюсь, потому что он мне сказал, что я приду и все, закончу, убью тебя. И Когда? чтоб я его ждала. В этом видео я хочу с вами поговорить об агрессорах, склонных к домашнему насилию и абьюзу. Также, конечно же, мы разберем с вами внутренние мотивы таких людей и их поступков, чтобы как можно больше женщин смогли избежать подобных последствий в своей жизни. И перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. К сожалению, мы, женщины, часто оказываемся совершенно беззащитными перед домашним насилием. Дмитрий Грачев – это типичный пример человека, склонного к психологическому абьюзу. Это происходит, когда индивид, который причиняет боль другим, имеет заостренное чувство власти. При этом он понимает, что его боятся, ему не смеет угрожать в ответ, и это еще сильнее его подогревает. А дальше этой истории, кстати, я уже освещала ее в своем инстаграм, который вы сейчас видите на экране, либо уже можете найти эти координаты прямо под видео. Кстати, там же находятся полезные ссылки и подарки. Он не только не раскаивается в том, что он совершил, более того, он еще и гордится содеянным. А самое страшное, и я больше чем уверена, что когда он выйдет на свободу, он собирается продолжить содеянное и довести это. До конца. Если адвокат как, сегодня как сделает правильную свою работу, это, то решите. его через два с половиной года выпустят, и он добьет эту девушку до конца, и тогда кровь будет на ваших руках в том числе. Сам же почерк Дмитрия Грачева я впервые увидела в программе. Мне сразу в глаза бросился ряд признаков, на которые я просто не смогла закрыть глаза, о чем сегодня и пойдет речь в этом видео поэтому досмотрите его до конца это очень важно сейчас рита пытается вернуться к нормальной жизни но бывший супруг не оставляет ее покой даже находясь за решеткой бывший муж уверен что достоин прощения и просит дождаться его из тюрьмы и в этом видео как я уже говорила мы будем разбирать этот почерк очень подробно тем из вас кто не знаком с глубинным графоанализом, этот почерк может показаться достаточно простым и в принципе даже очень обычным. однако не все так просто за это я и люблю граф Follow если бы к следствию, например, были привлечены хорошие грамотные психологи, психиатры вернее, они бы увидели даже по изменению почерка, что с человеком происходит нечто такое, что впоследствии можно закончиться и самоубийством. Итак, сейчас перед вами почерк Дмитрия Грачева, и давайте посмотрим на доминирующие его признаки более подробно. В этом почерке прежде всего мы видим медленную скорость. Скорость графологии не измеряется по секундомеру. Можно писать физически быстро, однако при этом почерк может иметь медленную скорость. И наоборот. Мы видим банальную, более детскую форму. Мы видим сильную акцентуацию знаков пропинания, которые находятся очень близко к словам, затемнение в средней зоне букв, крупный размер почерка, удлиненная начальная зона, закрутки в буквах Б, в буквах Г, овалы закрытые конечной петлей. Дальше мы видим меняющийся наклон при сильном напряжении и скованности почерка. Имеются также дрожания в буквах, плоские арки, компенсация в нижней зоне букв, таких букв, как У и Д, и неоднородность признаков в целом, несмотря на медленную скорость. Подводя итоги, мы можем сказать, что автор действует сознательно прощупывая и продумывая каждый свой следующий шаг. То есть это не сиюминутное действие, это не сиюминутный поступок или порыв, которому повинуется в данный момент какой-либо субъект. Это все продуманные действия, ряд, целый ряд продуманных действий. Почерк не спонтанный, он медленный при сильном напряжении и контроле. Также имеется удлиненная начальная зона в буквах, когда человек продумывает и просчитывает, прежде чем начать какое-либо действие. Начальные же закрутки в буквах «Б» и «Г» свидетельствуют о сильнейшем чувстве собственничества, о характере ревнивой натуры. Доминантное проявление в ограничении контактов жертвы, его личных занятий. Проявление ревности выражается в недоверии, обвинении в неверности, часто неверных. И вот еще удивительный факт. Несмотря на то, что в общении он кажется достаточно простым, честным и открытым парнем, однако это не совсем так. Дмитрий человек очень скрытный, продуманный и крайне нуждающийся в одобрении своего поведения. Он склонен перекладывать свою вину за совершенные поступки на другого человека или обвинять человека, что тот сам нанес себе ущерб. А я здесь не при делах, и я здесь ни в чем не виноват. Я жертва. И самое важное в этой ситуации для Дмитрия ⁇ это заручиться поддержкой близких друзей и родственников. Которая тоже видит причину. Вот она прекрасная бабушка в Рите. А вот они такой со своей поступок, стороны помощь она готова вам? найти оправдание внуку, потому как внука мальчика спровоцировали. Прекрасно. Поэтому он полностью уверен, что Рита сама во всем виновата. Более того, она действительно пустилась во все тяжкие. Он искренне в это верит. Почерк подробный, буквы плоские, очень много арок, банальные овалы с закрытой конечной петлей. Все это подтверждает ту самую картину, о которой мы сейчас с вами говорим. Подчеркивает также осмотрительность, умалчивание и эгоизм автора. Безусловно, многие из вас сейчас скажут, после драки кулаками не машут, зачем мне эта информация постфактум? А, либо зачем девушкам это все знать заранее и воспитывать в себе непомерный страх, что вдруг это произойдет? Конечно, вы правы. Однако, предупрежден, значит вооружен. Если вы видите отморозков на улице, прекрасно понимаете, что в принципе можно от них ожидать, разве вы станете лезть на рожон? Я не думаю тогда зачем мы только улететь на яркий огонь зная что при этом он обречен специфика написания овалов таких буквах, как О и а двусмысленность буквах закрутки все это говорит нам о подмене понятий то есть человек преподнося какую-либо информацию заведомо искажает ее настоящий смысл вводит заблуждение делает так чтобы его мысли принимали за правду Конечно, может, там... Грех говорит, но как собака собаконосение, себе ни гам, ни другому не там. Мы говорили, отпусти его, пусть он. зачем ты названиваешь ему? Зачем? И звонила маме, что это... да, да. он ей угрожает, и тут же опять звонила ему, вызывала его к себе домой, чтобы он отвез ее на ногти, угу. на медикюр, на маникюр. У нее как будто бы адреналин какой-то она получала от этого приблизит его к себе, типа того, что давай приезжай, там детей, меня отведи. У него, он с надеждой идет к ней домой, ну, в принципе, то, что там может помириться, там может она там решила, что изменить свою жизнь, ну, опять сохранить семью. Она его раз и не пустила. Еще один немаловажный момент – это то, что абьюзерам очень важно заручиться поддержкой окружающих. Смотрите, это она виновата. Я всего лишь жертва. Посмотрите, какая она плохая, какая она недостойная, как она себя ведет. Я просто не мог поступить по-другому. На этих кадрах счастливая Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова. Она выходит замуж за Дмитрия. Через несколько минут она денет ей на палец вручальное кольцо, а через шесть лет. После того, как она вышла за него замуж, утром он повезет ее на работу, но привезет место работы в глухой лес, где будет пытать несколько часов, а потом отрубит ей обе руки. Одна из сильнейших бомб в этом почерке – это медленная, скованная, напряженная картина письма, плюс переменчивый наклон. Об этом в своей работе говорят очень подробно ученые-графологи Франциско Виниус и Мария Луз Пуэнте. Работа называется «Судебная графология». Графологически жесткость дисгармония, либо нехватка базового ритма предполагают сигнал для того, чтобы обратить внимание специалистов, поскольку объединяет колебания сталкивающихся между собой наклонных почерков, наблюдающиеся у криминальной молодежи. Чередование жесткости и резких колебаний наклона наблюдается в почерках лиц, социально неприспособленных и наносящих ущерб другим людям. Франциско повинился и Морелос Туэнто. Криминальная агрофология. Ссылки на книги, а также иные источники для создания этого видео вы найдете в описании. Еще одним важным признаком в этом почерке, который также подтверждает все вышесказанное, является как бы затемнение в средней зоне букв. Что это такое? Это скапливающиеся импульсы, которые не находят выхода и остаются в зоне предсознательного. Теорию личности Зигмунда Фрейда переложил на язык почерка швейцарский черный графолог Макс Польвер, благодаря которой мы имеем учение о зонах пукв. Например, в верхней зоне находится суперэго, это сознательная зона. В нижней в зоне находится ид, это оно, это зона бессознательная. И в средней зоне, там, где находится та самая предполагаемая строка, находится наша. Средняя зона – это зона предсознательного, то есть баланс между сознательным и бессознательным. Что я хочу, что я могу и что я при этом чувствую. В этом видео я не буду подробно касаться этой темы. Оставлю вам ссылочку на видео о трех зонах букв и теории Макса Пульвера, чтобы вы могли ознакомиться более подробно под этим видео. Фрейд настаивал, что либидо – это энергия сексуального влечения, которая проявляется на всем протяжении различных этапов периода становления. В нажиме почерка мы можем проверить, как проявляется это энергетическое состояние. Можно выявить регулярное, без трудностей состояние или противоположное ему, показывающее блокирование или пертурбацию. Но эти влечения возникают спонтанно для удовлетворения инстинктивных желаний. Я их подавляет по причине, в том числе и неудовлетворенности, которая остается скрытой в бессознательном. Постоянное отталкивание является мотивом фрустрации или комплексов, которые укореняются глубоко в ингредиции. Когда-либо графически сильное, оно выражается устойчивыми штрихами, светлыми, насыщенными, стойкими и не имеет сложности ни в смещении, ни в нажиме. Если либидо блокировано, то образуется так называемая осадка который показывает скапливающееся напряжение практического рождения. Петр углия Признаки заболеваний в крочевке. Здравствуйте, патология. Кстати, адвокат Дмитрия Грачева пытался опровергнуть то, что эта записка была написана рукой самого Дмитрия. Давайте посмотрим. Дело в том, что он не писал эту записку. Ну, это естественно. Я это думаю, невозможно. Рита знает это как не то другое. Рита не знает этого. Там были еще записки, которые он через общих знакомых переси... просил. «Братан, передай только слово в слово, либо моя, либо ничья». Позавчера мы разговаривали на кухне друг Димы и Рита. Они сказали, что это его стиль. И те люди, которые мне сообщили об этих записках, они очень близкие Диме. Я думаю, что это никак не фальсификация. Им это тоже совершенно ни к чему. Вы, конечно, будете защищать своего подзащитного, но, к сожалению, во-первых, она это сама слышала по дороге в больнице угрозы. А во-вторых, это вот придумать такое, как некоторые говорят, ситуация затихает, и мамочке не хватает пиара. Вы тоже мне, глядя в глаза, скажете, что я это придумала? Однако мне не совсем понятно, для чего он это делает. Во-первых, вина Дмитрия доказана. Во-вторых, об этих угрозах известно достаточно большому количеству людей, благодаря телевидению в том числе. Более того, я не совсем согласна с тем результатом, который выдан в заключении другого эксперта. Это не Димина рука. Все все, все понимают, чтобы недоказуемо было. Почерк, на который мы с вами смотрим, он написан на бумаге в клеточку. Письмо в клетку, либо в разлиновку предполагает свой собственный стиль, потому что человеку приходится вписываться в это пространство. Тот образец, с которым сравнивали, он был написан на простом белом чистом листе, и там только фамилия, имя, отчество. В общем, как вы видите, адвокат пытается спутать карты, вывернуть ситуацию в свою пользу. Однако, я больше чем уверена, что, скорее всего, при детальном анализе тех двух вариантов выяснится, что писал один и тот же человек. В любом случае, предоставленный образец почерка программы содержит те самые признаки абьюза, семейного насилия, о котором мы говорили с вами в этом видео. И это немаловажно. И, к сожалению, абьюзов в отношениях встречается достаточно часто. И не только в нашей стране, но и за границей тоже. Это началось как раз, когда я подала на развод. Но, как показывает сейчас, сейчас очень много случаев. И мне женщины пишут, сколько женского насилия. И все начинается с малого повышение голоса, свербальная агрессия, оскорбление, занижение самооценки партнера. Далее следует увеличение амплитуды, то есть партнер может пригрозить физической расправой, а далее приложить руку к жертве и потом, как ни в чем не бывало, спокойно разговаривать с этим человеком. Абьюзер пытается контролировать каждое действие, он устраивает допросы. Требует отчет за каждый сделанный шаг, проявляет необоснованную ревность. Главная задача абьюзера ⁇ это сделать жертву максимально зависимой от себя. И самая большая проблема в этом, когда семейный абьюз приобретает форму действий по умолчанию когда причиняется и психическое, и физическое насилие жертве. И жертва в этом случае часто боится выносить это на всеобщее обозрение. Она очень часто умалчивает то, что с ней происходит. Она замазывает синяки, она говорит, что нет, я сама ударилась и так далее. И она вынуждена подчиняться агрессору, даже зная, чем это для нее может грозить. И грубейшая ошибка жертвы – это думать, что все изменится. Это верить его обещаниям. Что, милая, я изменюсь, все у нас будет по-другому, я тебя люблю и так далее. Разве не эти слова? Они чаще всего повторяют. И каждый раз женщина надеется, что да, действительно, это сейчас произойдет. Да, он изменится, он поменяется, потому что мы женщины. Мы устроены так, что мы хотим в это верить. Ну, на тот момент я еще думала, что отношения возможны, и дети. Но после, я говорю, побоев, ножей, уже я все, не хотела никак. Однако, увы и ах, люди не меняются, и поведение это деструктивно, и поведение это ведет только к разрушению. Оно никуда не денется, оно будет только усиливать и набирать амплитуду. Отдавать пульт управления своей жизнью, абьюзеру, в корне неверно. И жить фразой "стерпится, слюбится" ну, может быть, как-нибудь он изменится – я думаю, вы тоже понимаете, к чему это может привести. С вами была Ирина Бухарева, эксперт-графолог. Пожалуйста, будьте очень аккуратны в выборе партнера. И еще обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии по поводу этой истории или по поводу разбора этого почерка. Также можете оставлять ваши вопросы и делитесь этим видео на ваших страницах. Вашим друзьям, знакомым и подругам также может оказаться очень важна эта информация. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.